Сегодня у нас проходит встреча «Платином» группы инвесторов. Мы ездим, смотрим интересные объекты новостроек, куда можно инвестировать деньги, причем можно инвестировать с целью наращивания капитала, да, вложить сейчас на этапе застройки одного из объектов и на этапе, когда он достроится, продать и выдернуть из этой сделки там, ну, плюс миллион рублей. Там. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но в среднем это около миллиона рублей. Когда ты приезжаешь на объект, когда ты приезжаешь с группой, это всегда, это всегда урок, это всегда возможность думать и принимать решения. Люди вот, да, собираются, каждый, вот мы сейчас стояли или квартиру, Человек говорит, вот здесь можно перегородку поставить, здесь лучше вот так, лучше взять вот эту квартиру. И ты уже понимаешь, что это не только твой взгляд, но еще взгляд тех людей, которые рядом с тобой находятся. Мы ехали с парнем в машине, да, который сейчас решает свои жилищные условия, просто переезжает из более маленькой квартиры, он взял и буквально за одну-две итерации сделал себе 100 квадратов. Да. Есть люди, которые там берут 3-4 квартиры, ты понимаешь, что ну как бы глупо сидеть, когда все происходит и в принципе все реально. Мы сейчас приехали на один из объектов где как раз таки можно использовать стратегию наращивания капитала да там вложиться сейчас купить задешево потом продать задорого либо можно комбинированную стратегию вложиться сейчас купить задешево какое-то время платить ипотеку то есть здесь некоторые из домов они сдаются уже вот к концу этого года и можно уже в дальнейшем их сдавать именно в аренду. существует стратегии входа с минимальным взносом, существует стратегии захода на рынок, чтобы создать себе пассивный доход. Мы Семьей достаточно много путешествий, причем мы не живем постоянно в Москве, то есть у нас квартира в Липецке, сейчас еще одна достраивается, мы ждем ключи в Москве и вот сейчас рассматриваем некоторый объект. Вот такие визиты, такие выезды, они показывают, что можем мы получить сегодня, завтра и как мы можем это получить. Когда мы приезжаем таким огромным количеством людей покупать квартиры, то иногда бывает застройщики, они дают скидки. И ну, мы стараемся делать так, чтобы они нам давали скидки. За полчаса презентации мы для себя определили три вида расчета и возможности купить недвижимость. Для себя мы получили скидку 10% от застройщика и определенную скидку от продавца квартиры, от риэлтора. А у нас эти выезды они проводятся примерно раз в месяц. То есть иногда раз в два месяца мы составляем список интересных объектов. То есть если это новостройки, то новостройки и, соответственно, собираем нашу группу платиновую группу и вместе с ней выезжаем уже смотреть эти объекты. И, пожалуй, самое лучшее, что можем взять, перейти от своих планов, от своих инвесторских каких-то мечтаний конкретным действиям и, наконец, перейти от теоретика к настоящему инвестору.